Всем привет! Вы на канале обменного сервиса xhub.io – быстрый обмен криптовалют по всему миру. В сегодняшнем видео я расскажу, как продать биткоины за наличные доллары. Заходим на сайт xhub.io, выбираем биткоин, наличные, USD, вводим имя, телефон или адрес. И вводим почту, нажимаем кнопку Далее. Попадаем в сделку. Ваша заявка принята. Наш специалист, свяжется с вами в течение 7 минут. Передача денежных средств возможна с 10 до 19 часов по московскому времени. Обмен осуществляется в офисе. Курс фиксируется в момент передачи денежных средств. Также у нас открыт чат по сделке. Нам поступило сообщение. Заявку приняли, как только заработает офис, с вами свяжутся для уточнения деталей сделки. Так как мы обращаемся в нерабочее время, мы получили такую обратную связь, это уже хорошо. Как только офис начнет работать, с нами свяжется менеджер, и мы сможем осуществить обмен биткоина на наличные доллары в Москве, либо в другом городе, который вы можете найти на сайте. В общем, таким нехитрым способом можно обменять биткоины на наличные доллары, в любом из городов, которые вы можете найти на сайте xhub.io. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше будет интересно.